Этот мир состоит из всего трех энергий. Я думаю, что вы все знаете, эти три энергии это страсть, благость и невежество. Эти три энергии, в свою очередь, между собой переплетает, создают все разнообразие этого мира. В Бхагаватгити, конкретно, в 14 главе, говорится, что весь этот мир состоит из трех энергий, и мы, живые существа, люди, просто находимся в обусловленности этими тремя энергиями. Эти три энергии заставляют нас принимать решения в своей жизни в соответствии с той энергией, которая преобладает в моей жизни. Например, когда мы выбираем энергию невежества, мы делаем глупый поступок. Мы как бы совершаем ошибку. И следствие этой ошибки – это всяческие проблемы в нашей жизни. Когда мы выбираем энергию страсти, это дает нам какой-то результат, какое-то развитие. Но, тем не менее, в итоге приводит к истощению и разочарованию. Когда мы выбираем энергию благости, нам нужно напрягаться, что многие не любят, но зато мы получаем стабильность в жизни. И вот эти три энергии – это то, что помогает нам понимание этих трех энергий, это то, что помогает нам принимать решения и выбирать каждую минуту своей жизни, по какому пути идти. Какие пути нужно выбирать? Для того, чтобы в жизни была э, определенная стабильность, так как э, что такое энергия невежества? Это то, что разрушает, это сила разрушения. Что такое энергия благости? Это то, что поддерживает. И что такое энергия страсти? Это то, что созидает, но истощает. Вот. Поэтому нужно, чтобы это все было в балансе. Тогда в жизни будет гармония. Наша задача как раз разобраться в том, через какие сферы мы можем привлекать в свою жизнь максимально позитивные энергии.